Всем привет! Это продолжение видео после того как я сделал раскоробкинг данного девайса. Это у нас кнопочка старт с тумблерочком с таким кайфовеньким. Вот, будем ее сейчас внедрять в автомобиль. Заранее говорю вам, что у меня очень разбита, так сказать, консоль приборная, я из нее вот вытащил э, вот такой вот элемент, ну, вот тех, кто в транспортеры знают, что такое это за хрень, тут одна из здесь, значит, снизу печка вот так вот стоит э, вот так вот Здесь вот так печка и выше это херня. Оно, так как у меня уже все разломано по запчастям, поэтому у меня оно отсоединяется все частями. Ну, так как это будет на время, я надеюсь, что я эту пластмаску потом найду. Значит, было проковырено вот так вот просто безбожно, вот такое вот отверстие. Потому что, ну, неважно. проковырял я. Значит, потом это все дело вот сюда аккуратненько, вот так вот устанавливается. Вот так вот. Аккуратненько. Получается, вот такая красота. Как видно, приборки это будет. Ну, ну, короче, на консоли это будет выглядеть то же самое. То есть, ну, то же самое перед вами. Здесь будет, соответственно, печка. Вот так вот. Ну, так вот, лаконично, все просто. щелк щелк И ч -ч -ч, брум! И поехали. Для дизеля пойдет. Нормально. Ничего тут такого. То же самое, что и бензин. Вот так. Значит, во всем этом разнообразии, которое тут у нас находится. Есть здесь э, выключатель, тумблер и кнопка старт-стоп и это. Но ну, это вообще загорается. Вот. Значит, разберем тумблер. На нем находятся три клеммы. Вот они. Три клеммы. Раз, два и вот она нижняя три. Значит, эти две это плюс. То есть, грубо говоря, этим тумблером мы разрываем плюс постоянный, который подводим от замка зажигания, который подходит к замку зажигания. Сейчас я про это еще расскажу. Этот, э, эта клемма точнее, это ну, клемма, пускай будет клемма, это масса, сюда подходит минус, и он, она нужна для того, чтобы зажечь вот эту вот лампочку. Вот эту. Вот, эту вот здесь, в тумблере. Вот. А, значит, потом, здесь есть лампочка светодиодная, скорее всего, надеюсь, вот, ну, вот здесь вот, которая загорается при включении тумблера то есть мы включаем тумблер бах загорелась лампочка что мол питание пошло значит этот минусовой провод я запитаю вот с этим нижним без разницы где массу брать а этот плюсовой я запитаю вот сюда вверх здесь вот это вот все нагромождение вот это вот нижняя вот эта вот колодка нижняя вот это вот все вот это нижнее нужно для того чтобы только загорелась лампочка внутри кнопки старт вот это вот второй элемент, вот этот вот выше, который находится, второй, это и есть непосредственно замыкание. То есть когда мы нажимаем, здесь происходит замыкание и то есть, зажигание. Сюда приходит провод второй, который вы находите, который идет на стартер, то есть который ну, непосредственно включает стартер. А сюда постоянный плюс, который отсюда вот выходит изверху. Отсюда изверху он выходит, подходит. Ну, можно сюда, в принципе, вот сюда подходит, к примеру, да. А сюда плюс стартер. То есть, когда вы нажимаете, вы непосредственно замыкаете эти два контакта и происходит чуть ч и врум-рум. Значит, что относительно вот этих проводов? Я, ну, давным-давно уже нашел здесь плюс. Постоянный, вот он плюс, который появляется при включении зажигания для того, чтобы загорались, как вы помните, вот этот прибор и вот этот это вольтметр, а это датчик температуры воды, ну антифриза. Все, кто знает транспортеры, что вот эти датчики они у нас не работают, ну или мозги делают, поэтому проще было купить цифровую, который показывает непосредственную температуру. Значит, и плюс, который идет со стартера, на который замыкается, соответственно, у меня уже вот такая вот херня. Как слышно, все работает. Сейчас не заработает, потому что зажигание выключено. Выключен вот этот... Значит, что получается у нас по фишке? Вдруг кому-то понадобится. Вот так вот, вот так вот. Вот именно вот так вот включается фишка в замок зажигания. Значит, вот этот вот средний провод вот этот вот средний вот этот который посередине это идет постоянный плюс над моим сейчас большим ногтем рядом это плюс стартера вот он выходит сзади а вот этот черный провод он соответственно под этим проводом то есть нужны вот эти раз два три провода вот эти три крайние не знаю зачем они не, не плохо короче раз два три это для того чтобы сделать кнопку старт зажигания чтобы заводилась непосредственно с кнопки Итак, значит, друзья, вот и продолжение Значит, все до безобразия просто Ну, если рассказывать вкратце Значит, что здесь произошло Сюда приходит... значит, вот так вот она стоит у нас Вот так вот она у нас стоит, кнопочка, вот она Что происходит сзади? Значит, запитали кнопку Кнопка запитывается от верхней клеммы плюсовой, которая выходит на разрыв, на постоянный плюс То есть сюда подключается постоянный плюс отсюда выходит уже плюс только тогда, когда мы включаем тумблер, приходит на лампочку плюс и соответственно минус мы берем да откуда угодно берем вообще не важно главное чтобы он был вот значит здесь плюс появляется только тогда, когда мы включаем тумблер то есть включили тумблер загорелась лампочка то есть с панели это будет выглядеть так включаем тумблер щелк загорается лампочка все питание есть можно заводить Ч -ч -ч, брум завелась значит дальше выход от постоянного, то есть от э, плюс сюда приходит, да, постоянный, вот он выходит, плюс постоянный, приходит в верхнюю э, эту замыкалку, которая как раз таки кнопка нажимается. С этой стороны подходит провод уже от э, стартера. Это и это, это у нас идет только тупо на лампочку, которая подсвечивает кнопку старт. То есть отсюда плюс мы берем какой-то я плюс отсюда взял а плюс отсюда беру только тогда когда зажигание включено загорается сюда приходит плюс только тогда ясно то есть зажигание выключаешь все тухнет все включаешь загорается ну и соответственно плюс и минус все в принципе элементарно итак друзья вот оно одеваем кремушку красненькую садимся вот так вот это выглядит как мы видим вот он ключик. Еще пока ничего не стоит. Все. Вставляем. Поворачиваем. Кнопочка загорелась. Даем. Таким образом, глушится ключом бах и пошел. Все. Вот таким образом у нас получается кнопочка, приборчики, все круто заводится с кнопочки, все без всяких либо каких-либо проблем, все четко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои грозные комментарии и прошу не судить, пожалуйста, строго меня вот за этот вот вообще страшнейший, пристрашнейший вид все будет потом покупаться, делаться и будет карать Сюда я в будущем надеюсь поставить вместо этого блока управления даже не родной блок управления, а блок управления от газели next, но это уже совсем другая история. Всем пока, всем удачи!